Всем зимы! С вами Винтер. Вы попали на очередную серию шоу Скрапстерская. Первая по очереди построечка у нас это вот такая вот красотища. А это меня задавил. Ай, больно! Надо быть не а не чё же там под капотом управлять. такое? Очень сложная система, как там эта хрень называется, которая ну, из вот этого вот, батарейного ее, ну, ящика да? э, торчит. Клизма, или как? А! Как кле э, крок э, Клемма-крокодильник. Крокодильник. Крокодильник. Ой, И вот такая Я вот построечка к... прекрасная. Я, первая. Я, конечно, не автомеханик, но это похоже на крокодил. Это что тогда глазини? Вот эти вот? Нет, не понял. Вон та штучка, которая типа цепляет. Вот это что вот. Крокодил называется. Ну, а. Вон, а он видишь? Это хрень, а внутри да, это клемма крокодильчик. А, и так ребята, следующая постройка на учреждении. это вот такая вот боевая что-то, которая крадет у меня FPS. Очень сильно. Лучше, короче, не ездить на ней. А, лучше любоваться на ней из подъемника okay. о падать прикольно очень залипательно Ага. особенно я для моего FPS. -а. откроем <свечка> вау тут открывается боковой типа капот что тут есть куча электродвигателей нафиг они Чел тут нужны Бензиновые тоже -то не нужны. будет двумя технику лавинтер удивляется какой-то скрывашки <смех> он, он даже сделал какой-то огнетушитель тут вот смотри, как прикольно. Здесь. Т да, он сделал здесь. более великолепную штуку. Поднимайся! Я знаю, что она стреляет хорошо. Нет, она Смотрит. не стреляет Смотрит. хорошо! Она <смех> взрывается! Нет, ты все <смех> <всё> испортил, лостер. <вот смех> Я испортил FPS! Ой-ой-ой, перный театр! Ёкарный бабай! <смех> Ёшкин кот, что делать? <смех> Удалять его! Итак, ребята, следующая построечка будет вот такая вот. Это движочек, красивый движочек. Вот он запускается, у него есть... Прикольный, у него двигатель, это, кстати, подожди, это... Тормоз? В-16, кстати. Вау! Получается. Нет, это не... Скажи, с стороны по 8 поршней, да, Смотри, в чем прикол, нас обманывают, короче. Там просто вот эти вот штуки красные, они для декора сделаны. А внутри-то там всего 8 поршней. Это I8, это не в v... 16 это I8. А, Там да, же воршни все сверху идут. Сейчас вскроем ему жопу. Короче, смотри, смотри, видишь? Блин, да вещи реально. Это все, я вижу, вижу. Раз Итак, ребята, следующая постройка – это вот такой вот веселый шагоход. Капец, И он, он напоминает мне лягушку. Самое веселое, это, наверное, хлебало создателя, когда он поролся. Кстати, вы можете увидеть на мне шапочку, это будет мод один. Красота. из тех грибов попробовал. Я не знаю, это просто чудо-инженерное музей. Ой, мухомор подействовал. <свист> <свист> <свист> что вот другое. некоторые народы <свист> жрут а, мухоморы. Видимо, а то челы как раз-таки из такого народа. Итак, ребята, <свист> следующая построечка будет вот такая вот ламборгини. И не обращайте внимания на то, что текстуру у меня не хотят отображаться. Это очень крутая ламборгини без подвески. Ты типа лети, едешь, едешь, да, вот на а! камушку маленький на... Е... наехал и вот взлетаешь, короче. Я... разработки разработке Сейчас я делал одну модификацию этой. На машинке. Сма посмотри назад. А, Турбореактивный движок. У тебя 4 трассера, я вижу. <свят> Мать или божья? <свят> у скорости, штука? Нет, у меня меню фанта почему-то скрытая и не хочет возвращаться. Блин, наверное, это моды все. Или Решейт, я не знаю. Хотя не, Решейт не моды. виноват. Итак, ребята, теперь мы переходим к модам. И первый мод, это как раз-таки мод на ту самую шапочку. Нажимая Е e по ней, мы можем вот так вот э, одевать и снимать шапочку. Приходит. И я сбрил волосы на Ctrl-E для того, mm -hmm. чтобы у меня не было... Это гоблин. Сейчас, чтобы у меня не было... Вот этого! Боже, как вот это ужасно! Это. Ну видишь, у меня шапочка в волосах Просто те, кто меня случайно. Ладно. Сниму шапочку. А, да я сниму тоже. Ставь вот. Эй, почему у меня шапочка обратно наделась? Голова потеряла. Итак, следующий мод это он рейлит пак. Uh, тут, собственно, ничего не понятно. Какой-то фрик шабличный. Нет, это из мода. Трек-билдер, я пробовал. Не советую. ровно а вот Это прикольно для декор. По uh -huh. его ломать можно, люблю. Халк uh -huh. крушить Халк Донт крушить А можно одну на одну поставить? Нижнюю стомать. Или можно вот так сделать, я не знаю. ну давай. Угу. сейчас. Вау, а, у нас есть отсоединённый ну, канал. Его можно брать, смотри. Короче, метеориты можем запускать. Итак, следующий мод у нас Навбол. Я проверял эту штуку, этот uh, шарик всегда остается в горизонтальном положении. Я шарик задели. Но смотрите, ребята, видите, как это говно не крутится? Всегда остается в горизонтальном положении. Видите? Да, но так и должно работать. Или ты про типа, зеленую точку, омигающую по всей планете? Я вот ничего нет. не понимаю. Скажи, что он делает? Да просто а можем он его остается просто всегда. машине, чтобы она типа ну. Эта штука пробило. не компас, Эта штука дает нам возможность, знаешь, что делать. Хм. Эта штука всегда остается в горизонтальном... шарик всегда остается в горизонтальном положении и с помощью этого Там мы можем шарик? обнаружать свое положение в самолете от первого лица, например. Например, можно на твой истребитель приделать такой шарик и он будет круче. Итак, ребята, следующий мод у нас это Old Blocks and Parts. Это э, ничего не доделанный, кажись, мод, потому что блоков тут э, как таковых нет, только парцы. Ну подвеска старая. А, по факту подвеска первого уровня, только э, пятого уровня. Логично, логично. Геологика. Хм, действительно. Ну простой мод, простой. Итак, следующий мод, ребята, у нас Raiders. Пистолет. Пистолет. Пистолет. А у меня, кстати, покруче есть. А -ха -ха. Фантовская базука. И смотри, смотри. Смотри. С помощью... С... О, пчела наоборот из прошлого выпуска и катится там. Смотри. Смотри, с помощью этой штуки можно красить. А, все что угодно, а, а в, в любой цвет. Ключевое слово, в любой. Какой штуки? А сейчас покажу... Что? Экстен-пейн-ту. можно на русском. <laughs> на человеческом Смотри. Сейчас не пойму, где это. А, всё, смотри, нашёл. вот этого вот цвета в, в, в дефолтной палитре нету, но я спокойно Соль. могу в него Ой, красить все блоки. Почему оно, так, почему оно такое? Ой, Через жопу сделанное, конечно. Прикольно. Итак, смотри, еще. Ай. с да. четыре на кукурузе. с четыре на кукурузе! К4, что кукуруза, не понимаю смысл. С4, ты чё? Не знаешь? Ос4. Короче, дистанционная взрывчатка на кукурузе. Вот, называется Radio Explosive. Смотри, кидаешь на левую кнопку мыши и на кнопку R взрываешь. Понял. Можно устроить ограбление банка, как у да, Только она очень слабая. еще. Бен запила! Которая работает как да, молоток. Эээ. Привет, сосед, иди отсюда. <г harsh> Звучит как el... дрель соседа. Пистолет мы показали Блинк. Смотри, с помощью этой штуки можно телепортироваться на правую кнопку мыши. Да. Туда, куда тебе огонек показывает вот этот вот. Salvo... Ты можешь с помощью. Смотри, видишь Блинк? Видишь? На правую кнопку мыши это поехаться. А, типа, а чё так близко? Точнее, далеко нельзя. А это чтобы не читерили в выживании. Это ж мод для выживания. Все эти предметы крафтятся. Ну, потрясающе просто. Зачем он нужен вообще-то, От бота быстро сбежать. Да это разве не читерство? А еще оно, наверное, что-то расходует. На батарейке вроде бы. Просто такое ощущение, будто у меня пинг жесткий, и не меня тп хает прям. Ну просто привыкни. А сейчас перемещайся к забору с помощью тп х. Будем и пробовать слишком долго, клайбер это Слишком курс. больно, я не могу. Я возьму грейпфлук или как его? Грэпплингхук. хук. что я здесь. Так. Хочешь застроить здесь забор? Нет. Не нравится. Как оно должно да. работать, блин? Как им лезть? Чем? Это, короче, штука с помощью которой можно лезть. Да я не знаю, как оно работает. Вот это перчаткой? Нет, не перчаткой, а Чем? вот эти вот хренью. А, -а, -а вот этими версовками. Ладно, тогда ты я попробуй проб... разобраться в этом, а я полетаю на джет-паке из этого же мода. Прикольная штучка. Как ему лезть? А я тоже не понимаю. Вот такая вот прикольная, ребята, штучка. Джетпак вот этот вот. Эм... Тейпган. Тяжелая пушка. Стой, сейчас попробую. Если это еще работает. она работает? А, да, не, не, не работает. Я пвп... Жаль, что я пв... пвп не могу прописать. Кстати, смотри, в чем плю... плюс вот этой вот пушки. Не знаю. А, она рикошетит от стен. Ее снаряды. То есть не можно знаешь. рикошетом попадать. Футбольный мячик. Смотри, футбольный мячик, который можно пинать да. без молотка. Я не могу бегать. Я хочу бегать я не могу бегать блин смотри вот, просто прикольно. нажимаем на е по мячику и а -а да не по мячку. давай нет, нет, а, пока что, что бежать, иди типа. за мячиком мячик. а я возьму средневесовой мячик утяжеленный мячик надутый не воздухом и тяжелый мячик еще у, как плохо катится. Смотри, это для тебя мячик, он утяжеленный. Он тяжелый. Он сделан да? супер тяжелым. И сиди, удали по мячику. Подожди, подожди, подожди. Паст тебе дать. Ударь по нему жестко, прям, чтобы вообще. Вот знаешь, чем удалить можно поровый? А, это, ти... это утяжеленный. Давай прям легкий самый, чтобы который уйдет далеко. Давай. Лечой месяц с ним. Смотри, это гули верные ядры, короче. Ну, блин. Промазал его, просто. Типа, я просто промазал. Смотри, стой. А, а, давай. Спляйся. А. Блин, что-то не очень как Ну да. И Сейчас получается, на этом все кон кончается же. уже. Блин. Ребята, на это видео я убил очень-очень много времени. Монтаж, съемки, кучу всего. Просто куча. Постоянно ничего не получалось. Чтобы вы понимали, какие баги у меня происходили, попробуйте сами в этой чертовой вендершер что-то смонтировать. Я как-то терплю это еще и.